А что касается за я Россию или против, я против России, пока она является оккупантом на наших землях, пока. Вы за Россию или против России? Ведь, как я понимаю, только и Россия дает деньги. Но видите, опять у вас понимание абсолютно основано на вот этой пропаганде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 развивать свою экономику. А нефть – это сырье, которое можно добывать и реализовывать. Это такой, как сказать, бюджет, уже гарантированный как бы бюджет для стартапа. Бывает, right? это такой бонус. На самом деле и без него мы могли бы развиваться, быть и стать даже развитым государством, не только развивающимся, даже если бы ее не было. Но это такой хороший бонус, который уже дает нам некий некий старт прям на самом начале, то есть нам даже не нужно задумываться, нам просто достаточно выкачать и продать. А помимо этого есть очень много всего, скажем, просто создать независимую судебную систему и удобную систему налогообложения для того, чтобы у нас, во-первых, собственный народ, собственный народ был заинтересован в том, чтобы заниматься предпринимательством а это и есть как бы движок экономики и для привлечения инвестиций для того чтобы иностранный бизнес был заинтересован приезжать к нам открывать у нас регистрировать у нас свой бизнес платить у нас свои налоги ставить у нас производство создавать у нас рабочие места мы можем создать эти условия для того чтобы эти условия создать нам нужно просто нужна независимая судебная система и Выгодное налогообложение для иностранного капитала. Также у нас есть огромное поле для развития туризма, которое сегодня вообще заброшено, никто этим не занимается. А это очень серьезный вклад в экономику. В общем, есть много, очень много таких моментов, которые, в которых мы можем развиваться. Если бы мы были независимые, и свободны, то мы бы это делали первые годы нашей свободы при Джохаре Дудаеве мы отменили таможенные пошлины и стали центром торговли на, не только на Северном Кавказе, но и в таких регионах, как, допустим, Волгоградская, Астраханская, Вологодская область, Ростовская область. Оттуда приезжали люди, чтобы закупаться у нас. Сегодня мы ездим... Азербайджан, чтобы покупать, допустим, какой-то товар мы привозим из Азербайджана для того, чтобы продавать у нас, там покупать дешевле. А тогда из Азербайджана приезжали к нам, чтобы покупать у нас, так как у нас из-за отмены вот этих таможенных пошлин все стало гораздо дешевле, выгоднее было покупать у нас. Как вы знаете, у нас ездят в Хасавюрт, покупать в Хасавюрте, но раньше так не было. Хасавюр ездил к нам, Дагестан ездил к нам, потому что у нас было дешевле. Для того, чтобы стать развивающейся страной, стать там, торговым центром, финансовым центром, достаточно просто грамотные какие-то действия предпринять и все. Но когда мы находимся ограничены этим российским законодательством и российскими аппетитами, аппетитами российских чиновников, то мы не можем, конечно, сами этого делать. У государства должны быть люди, которые собирают закат и раздают бедным, если шариат действует. Ты утверждаешь, что Ичкерия была шариатской, но там этим не занимались, а строили себе дворцы. Ну, во-первых, это не условие, что должны быть такие люди, это не условия. Условием является, что закат должен выплачиваться. А вот уже там будут люди, которые будут это собирать, будет государственный орган этим заниматься или не будет, это не является условием, такого нет